Да вещане, не хочу ее бросать, терпеть почему не знать, улыбаясь иногда. знает мне нужна. Чем ее красать? Теперь почему не знать. А будет ли любовь расти? Я не знаю, я не знаю. Ты пристаешь, я отвечаю. Я не знаю. Иногда знает она, что я ее придумать и по сых вещах стоино, Не хочу ее бросать тебе чуть. Thank you.